Привет! Сегодня разберем интересный вопрос, в чем лучше хранить деньги. Этот вопрос будет возникать всегда, потому что всегда будет ситуация, когда деньги нужны прямо здесь и сейчас. Мы разберемся именно с той частью, которая не связана с прямым инвестированием с покупкой активов. для чего это нужно делать. То есть в любом портфеле у тебя должна быть доля денег, которые доступны быстро. То есть быстрый доступ к деньгам – это первый критерий. И второй – нужна защита. Но вопрос защищаться от чего. Давай пошагово разберем. Во-первых, в этом видео расскажу основы формирования такой части. Во-вторых, расскажу, в чем хранить. И в-третьих ответим на вопрос, а сколько необходимо, какой запас формировать этой подушки безопасности, если ты работаешь по тайму и если ты владелец бизнеса, потому что там будут Чуть-чуть разные стратегии, также объясню почему. Первое, в инвестиционном портфеле должна быть ликвидная часть. Та часть, которую можно быстро превратить в деньги. Ты можешь сам определять, мы можем долго теоретизировать на тему, а сколько она должна быть, 10% или 20%, просто пойми для себя, что каждый определяет самостоятельно, сколько денег ему нужно для того чтобы чувствовать себя в безопасности и первая функция этой части это защита первое когда тебе нужны деньги на непредвиденные расходы ты можешь пойти и быстро их получить второе это защита существующих активов подумай и вспомни была ли у тебя ситуация а лучше напиши в комментах я обязательно прокомментирую дам обратную связь когда тебе нужны были деньги срочно а все было в инвестициях и ты продавал например акции либо ты продавал облигации или тебе приходилось продавать какой-то свой ценный актив для того, чтобы например совершить какую-то дорогостоящую покупку, кто-то просто устал захотел съездить в путешествие, да кому-то нужны были деньги на лечение или просто на жизнь, потому что он потерял работу или закрыл свой собственный бизнес. Поэтому наличие такой подушки, она как раз будет защищать те активы, которые ты создавал или создавал очень долго. И третье, это защита от плохого сна. Вот теперь подумай, бывали ли у тебя внезапные приходы денег, например, ты продал какую-то квартиру, машину, и у тебя было намерение инвестировать. Вспомни, как ты спал. Ты просыпался с мыслью, что каждый день твои деньги дешевеют. Вот Было ли у тебя такое? Палец вверх, если было, соответственно, если нет, напиши в комментах. И ты продавал, тогда странно. Потому что если к тебе приходят большие деньги, то у тебя сразу начинает работать голова о том, а как их инвестировать. И еще более, ты начинаешь переживать о том, чтобы они не сгорели. И это как раз защита от плохого сна. Нам нужно проработать инструменты, которые будут обыгрывать инфляцию. Вторая задача помимо защиты, это возможность участвовать в сделках. Мы уже говорили в предыдущих видео «Как стать инвестором», у нас есть видео, и там одна из вещей – это, что тебе нужно генерировать большое количество возможностей для того, чтобы участвовать в этих сделках. Но вторая вещь – помимо того, что к тебе приходят возможности, тебе нужно, чтобы у тебя были деньги для того, чтобы в них участвовать. И как раз, когда ты аккумулируешь вот эту ликвидную часть в инструменте, когда можно быстро его достать, и при этом он защищен от инфляции. Это как раз та история, когда ты сможешь покупать подешевевшие активы и кризис, у тебя есть деньги ты покупаешь самые дешевые активы, через 5-7 лет все проходит, ты в шоколаде, и люди вокруг смотрят и удивляются, как ты смог заработать там миллиард рублей. Просто потому, что ты купил активы, которые стоили там 10 миллионов, например. Третье, мы уже говорили, что задача ликвидной части обыгрывать инфляцию. И депозиты для этой истории абсолютно не подходят. Мы писали отдельное видео, обязательно его посмотри, где мы разбираем, в чем токсичность депозитов, почему не стоит этого делать. И самое важное, то что у государства есть инструмент, который защищен от э, банкротства, где обязательства гарантированы государству, которое будет обыгрывать инфляцию. Это все мы разбирали на этом видео. Итак, ответили на вопрос задач, теперь э, в чем хранить. Первое, что многие делают, это корзины из трех валют. Там должны быть рубли, причем здесь на экране вот сейчас есть ди диаграмма, Внимание, мы разбираем не весь портфель, мы разбираем именно часть вот эту ликвидную, то есть ту, которая у тебя хранится в деньгах, либо возможно в облигациях. Соответственно, первое это корзина из трех валют – рубли для, для быстрого доступа, для а, каких-то срочных вещей, для медицинских каких-то решений. И так далее. Второе это доллары и евро, они нужны для того, чтобы уравновесить, если вдруг с рублем что-то пойдет не так. Причем доллар и евро, они могут примерно в противоположную сторону играть, если доллар слабеет, евро может э, набирать э, силу просто потому, что они как бы конкурируют. Поэтому корзина из двух, из трех валют это очень неплохой вариант, но на мой взгляд одна из самых сильных стратегий, Конкретно в 2020, в 2021 году, то есть многие сейчас ожидают рецессию, многие понимают, в предыдущих видео мы также про это говорили, Сейчас я вспомню, по-моему, в видео про депозиты, о том, то, что мы находимся в конце экономического цикла. И это самый длинный цикл в истории за все время, там, когда мы наблюдаем эту экономику. И мы понимаем, что экономика циклична, и дальше будет рецессия. То есть, когда банки перестанут снижать ключевую ставку, начнут, наоборот, ее повышать, начнут высушивать наличность, начнутся проблемы с ликвидностью. И в тот момент как раз вот эта часть позволит тебе покупать подешевевшие активы у тех людей, у которых не будет этого запаса и которые вынуждены будут расставаться со своими активами дешево для того, чтобы закрывать какие-то кредиты, форс-мажорные ситуации, увольнение с работы, закрытие бизнесов и так далее. Когда у тебя есть эта история, с тобой будет все в порядке. Второй – это брокерский счет. Важно, это не ИИС, это обычный брокерский счет, на который ты купишь облигации двух типов офз ОФЗПД. Про них мы уже говорили, отдельное видео также запишем на экране. Я написал, как называются эти серии. Суть очень простая – эти облигации обыгрывают инфляцию, Второе, у них есть огромное преимущество перед депозитами, когда мы сравнивали депозиты с ОФЗ, я также показывал то, что в любой момент ты их продав, ты не теряешь эти проценты, они ликвидные, они обыгрывают инфляцию, и, в принципе рублевую часть можно вполне себе спокойно хранить в этих облигациях, что я рекомендую тебе и сделать, в конце у меня будет задание на эту тему, если тебе интересно в этом разобраться. И третье и четвертое я специально выделил курсивом, потому что это не относится к ликвидной части, но черт возьми это очень круто, когда у тебя есть актив, который дает тебе пассивный доход. Это очень хорошо спасает, если вдруг у тебя закрывается бизнес, ты теряешь работу, ты теряешь какие-то источники активного дохода. У тебя остается пассивный доход, достаточный для того, чтобы закрывать твои потребности. И это очень крутой способ защиты. И в этом случае мы чаще всего используем арендные стратегии. Я уже много раз говорил про наш марафон. На второй день мы арендные стратегии детально разбираем. Если тебе эта тема интересна, в конце видоса также будет плейлист с кейсами того, как резиденты территории инвестирования это делают и делают это вполне успешно. И четвертое – это активный доход. Все просто. Тебе нужно много источников дохода для того, чтобы если ты потеряешь один активный источник дохода, работу, бизнес и так далее, ты смож... у тебя останутся другие, и ты не сильно это почувствуешь. А теперь финальный вопрос, а сколько нужно денег для безопасности? Для себя и для семьи минимум, что должно быть, это 3 месяца. Оптимально это от 6 месяцев, но опять же, подчеркну, тебе не нужно ориентироваться на книги, тебе просто нужно понять. сколько Тебе нужно денег для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Сколько времени тебе понадобится для того, чтобы сделать вот эту перестройку и начать получать активный доход. Либо у тебя уже есть активы, недвижимость и так далее. И тебе, в принципе, на активный доход все равно. Для бизнеса ситуация другая. На мой взгляд, стаб-фонд бизнеса должен быть минимум 6 месяцев. Причем ключевой критерий бизнеса, он в принципе должен быть прибыльный. Если бизнес не прибыльный, никакой стопфонд фонд его в принципе, не спасет. Но у бизнеса должна быть своя подушка безопасности. А, причем ты должен учитывать закредитованность, если кредиты у бизнеса или нет. Что будет, если пропадут продажи, кто будет платить эти кредиты и так далее. И в идеале это должна быть какая-то, ну, это может быть либо облигация федерального займа, либо это может быть арендная недвижимость, которая может частично или полностью покрывать точку безубычности, зарплаты и так далее. Все эти вопросы. В принципе, это все, что можно сделать прямо сейчас. Четыре простых шага, помимо того, что нужно подписаться на канал и новые видео, поставить лайк. Первое – открой брокерский счет и пойди купи облигации федерального займа. Научись работать с этим инструментом, в первый день марафона мы подробно это задание выдаем, показываем как это сделать, поэтому если тебе нужна в этом помощь, приходи, с удовольствием тебя научим. А второе – это сформируй корзину из трех валют. Третье – создай денежный поток от инвестиций, просто начни отправлять деньги на работу и получать пассивный доход, который не привязан к твоему времени. И четвертое – увеличивай свой активный доход, который дальше реинвестируй. Все просто. Эти четыре простых шага обеспечат тебе безопасность, ответят на вопрос, как хранить деньги, в чем хранить, сколько хранить и в принципе помогут тебе жить на пассивный доход. Все.